Ты что собираешься делать? Соленое ясок. Ну давай. Соли, дети, маловато. Маловато соли. А что ты солонку-то эту взял? Тебе, пожалуйста, соль. Просто, вот. просто мне не хватает соли, А мне надо это, чтобы было полстакана. А у меня полстакана. Пол... Да, Допустим. Сол это сколько? Половина. половина. половина. Да. хоть хоть хоть хоть хоть ну, хоть, хоть, хоть, хоть хоть хоть хоть хот хоть так, дальше. Вот полстакана на соли. Полстакана воды. Так ты соль-то высыпь сюда. О. А воду ты сказал, в конце же надо. Ну, надо, надо приготовить. Да, сначала соль, потом ага. муку насыпь, а воду ну, в конце. Уже, в этот же стакан. О, да. Мука там. Максим. А, вот мука. Ой. Подожди, ты, открой пакет. Две стакан. Полный? Полный. Так, полный стакан. Дальше. Уже? Подожди минутку. Сейчас она На окне туалет. Вот. А, ну вот. хорошо. Соленая мука получилась у нас. Угу. Воду. Где ты узнал такой рецепт? Из фиксика. Там прям показывали? Да. В мультике? Да. А для чего ты делаешь тесто, скажи? Чтобы играть. И ты будешь им играть или что делать? Лепить еще. Лепить будешь? Что ты хочешь лепить? Ну, ну еще не знаю. Сейчас сначала сделать надо. А что вы делали в музыкальной школе, в этой школе, что вы делали из теста? Из теста? Ну. Узор. Узор? Сам по себе? Или вы чего делали, Мы делали, делали всех аквально. Все. Соленое детство делали все. Ну, какое-то такое соленое тесто у нас получается. Вот ну, теперь руками разминаем. Там не написано, там не говорили руками. А как ты будешь все ложкой, ложкой, ложкой? Мне кажется, надо руками вымесить. Как ты думаешь? Вымесить? Давай, Давай муку-то махнули. не не руками вот так вот бери, вот так вот так, день-день-день. Она такая жидкая. Ну так ты вымешиваешь, чтобы ни одной кружки на тарелке не осталось в чашке. Ага. Ну, Какая-то. Давай меси, меси. Нет, Максим, подожди. Я -то вот это-то тоже надо убрать, вот это собрать все. Давайте я покажу, как надо. Да-да-да, и сюда клади и вот так нажимай и все, чтобы прилипало на друг к другу. Вот, переворачивай. А -а -а. Ничего страшного. Вот так вот меси, меси. Не мог надо руки покрыть. Ну, давай, добавим немножко муки. Ты считаешь, она жидковато, да? Сейчас подъем. Сегодня у нас, знаешь, какие планы-то? Угу. Иди на дзюдо. На, на дзюдо это вечером, а я хочу на лыжах покататься. Сегодня. Нет, я хочу на лыжах и на катамаране. На, на этом. Давай мешай. Да что? Переворачивай. Вот. Ничего, потом помой что-то. Вот вот. Чтоб оно тебе было такое пластичное. Нажимай, переворачивай снова так еще и поворачивай вот теперь переверни перпендикулярно вот так и снова поворачивай и вся что, мука, которая осталась на дне чтобы она туда питалась в нее вникла стой я сейчас подержу. Нет, а вот так на середине хорошо так, переворачивай. Перпендикулярно. А там не написано было. Ну так не написано. Они ж не все тебе, они тебе теорию только сказали, а на практике-то у каждого человека своя практика и свой опыт. Который... Не сказали, что я буду по всему уметь. Я хотела бы быстрее делать слепить что-то. Ну так Это... надо, чтобы оно было в кондиции хорошей, если так. Я, я принесу гуашь. А гуаш-то зачем? Покрасить. Вот. Мама, да что? Надо сначала снипить. мам. Да, ты пластилин. А кто мне расскажет, что вы тут налепили, ребят? Ну-ка, где расскажи мне? Это у нас деревня. Деревня? Это Майнкрафта. Это Майнкрафта, так. Только мы-то не успеем ничего доделать пока. А это что вот это? Это предметы. Какие, расскажи мне. Это тинь -ки. Так. Это, это красный факел. Так. Э, это печь. Так. Не знаю, что это. Это, да, что? Сундук. Что? Сундук вот так? А этот? это верстак. Это вы еще все налепили. А? Из чего все напили? Если на молодец. Молодцы. А играть-то будете в эти игрушки? Вот это, а, их надо сушить в печке. <связывая> Тени, а, физкультура и еще, да, что? Что? Да, умники и умницы. А, -а, а, то есть ты все взял? У -у -у. В финале порядок у тебя? Я Хорошо. И Хорошо. это Ты смотри, по мою возьми с документами. Ну, так, хорошо. Толя нынче первый раз стал только на коньки. Ну отдохни, маленько. Прошло. Прошло. прошло только три минуты. Нет, скажи. А, по скажу, полчаса. скажу, когда полчаса прошло. Пол. Дети, то я не вижу. А, он пошел, смотри, пошел. Сейчас у него ноги все вспомнят, он будет кота гонять. А. Знаешь что?